Всем добрый день, с вами компания Оставпечь и как обещали в предыдущем видео показать, что произошло с горелкой КРОУЛ. Немецкий производитель горелок, попала в руки к нам горелочка, полностью убита, сейчас покажу, что мы заменили. Вот этот блок полностью выгорел, пострадала катушка, поплавок, микрик, все, в общем, все поменяли. Делали мы запрос продавцам этих горелок, не буду называть кому именно на запчасти Ждали ответ где-то месяц и в общем толком ничего не дождались ну, Не будем много разговаривать, что сделали с горелкой Поставили на эту горелку наш блок управления став печь 26 Поставили сюда насос 220 вольт, инша Двигатель, как видим, остался родной Он в принципе живой, но еле-еле работает также катушка поджига, новая, от горелок гном, 1500 рублей. Как видим, жаровая труба осталась родная, бачок остался родной. Бачок выполнен здесь не из нержавеющей стали, обычная сталь, она ржавеет. Вот, вот она ржавчина, ее видно. Покрасили мы корпус горелки порошковой краской, но не баллончиком, как красят многие производители. Также мы установили сюда... Термодатчик загильзованный. Блоки тенов остались родные. Поплавок уровня поставили свой, герконовый. Далее манометр поставили также свой, клапан наш. Фотодатчик тоже поставили новый. Тот же самый, который ставим на горелке GNOME. Далее завихритель. Поставили свой собственного производства. Форсунки до остались родными. Сейчас будем запускать. Масло нагревается, масло с дизельной машины. Пенится. Я так понимаю, очень много воды в нем. Итак, заработала продувка. Вентилятор закрутился, слышно. Пошел поджиг. Горелка Кролл полностью восстановленная компанией Став Печь. Выключаем. Выключили. Четко отработала даже на дизельном масле, не разбавленной соляркой. Так, по стоимости запчастей, что мы сюда поставили? Сюда поставили насос новый, 1500 рублей. Поставили автоматику новую, 14000 рублей. Поставили клапан и манометр, 3000 рублей. И фотодатчик 1500 рублей, плюс завихритель 1500 рублей. Поплавок 1500 рублей, плюс работа 3000 рублей. От поставщиков цен мы не дождались. Родных запчастей для горелки Кролл Пришлось полностью поставить все От горелки Гном И как видите, все работает даже на горелках Кролл, Запчасти от горелок Гном Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы Всем отвечу До свидания